Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать невероятно красивые и техничные идеи из товарищеских матчей двух сильных шашистов. Международного гроссмейстера из Белоруссии Евгения Кондраченко, вице-чемпиона мира всем известного, и лидера африканских шашистов мастера Вильяма Чинзеви из Замбии. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить как раз э, тренера многих африканских шашистов, э, шашистов Джейка Качера за предоставленную литературу и то, что он с ними занимается. Он внес большой вклад в развитие шашечного спорта, по крайней мере, на африканском континенте. Ну и первая партия, друзья. Э, белыми играл Вилли, черн, черными Евгений. АБ4, БЦ5, БА5, СБ4. Вот такая жеребьевка выпала. Шашистам и Вилли предпочел напасть b3. Ну, конечно, можно в этой позиции разменяться, d5, И CD4, либо ED4 с более приятной игрой у черных. Но Евгений, так скажем, хочет пойти на игру и путает Вилли, играет FG5. Теперь Вилли играет g4. Ну и после хода g 4 все сводится к дебюту обратный кол с разменом на b4. Также очень хорошо известное продолжение. Поэтому Евгений снова начинает путать своего юного соперника и играет B3. И меняется в центр. Ну и тут хорошо было за белых просто разменяться Е4. Но Вилли пытается активизировать бортовую шашку. Ну, в принципе, неплохой ход. Hg3. Евгений играет ED6, строит колоночку. И Вилли играет gH4. Естественно, EF4 уже плохо смотрелось из-за размена двойного HG5 и ED4. Ну и у черных более приятная позиция, на мой взгляд. Поэтому Вилли сыграл gh 4 Черные играют HG7, развивают свой сильный левый фланг. И вот в этой позиции белые играют ED4. В принципе. Это уже ход опасный. После gf6, HG dE3, HG5. Белые играют FG3. И в этой позиции черные уже могли победить. То есть, э, все-таки охват здесь со стороны черных очень сильный. Евгений играет FG7. И после хода ЕД2. Здесь он не прочувствовал. Позицию он разменялся ед 4 и выпустил соперника а выигрыш здесь был надо было разменяться cb6 ну и после хода gh2 вынужденного ну меняться назад бесполезно из-за d5 было допустим играем gh6 и вынуждаем белых меняться снова меняться назад плохо будет охват тем более у нас видите застряла шашка 1 поэтому белым приходится меняться вперед теперь черные делают нестандартный ход bc7 то есть, в чем идея? Видите, нельзя играть b5 из-за жертвы. Белые временно жертвуют шашку dc5, играют cd4 и угроза f5 неотразима. Там возникают примерно равные позиции. Но черные препятствуют вот этой жертве и играют четкий ход bc7. Уже приходится жертвовать cb4 и играть, допустим, dc3. Черные смело меняются, f5. И видите, бесполезно. Проводить удар. Потому что дамка белых будет тут же поймана. Ну и черные легко победят. За счет лишней шашки. Поэтому. После размена. Белым приходится играть cd2. Тогда черные играют cb6. Снова бесполезно проводить удар. Еd4. Так как дамка будет поймана. А на нападение cd4. Не надо играть cb4. Там будут ничейные позиции. Надо закрыться cb6. Не давая размена fg5. Ну и теперь на вынужденный ход АБ2 уже смело играем СБ4. То есть стоит угроза bc 3 Ну и на ход b 3 проводим удар. Играем bc 3 затем АБ4. Ну и легко выигрываем. Вот такой выигрыш был у черных. Евгений же в этой позиции решил сыграть нестандартно. И сыграл ЕФ4. Мне кажется это ошибка все-таки. Теперь уже инициативой владеют белые. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти э, красивый комбинационный вариант за белых. Белые неожиданно играют d 5 Приходится бить две шашки. Потому что бить одну назад нельзя из-за комбинации. CB4, ED4. И белые попадают в дамки и легко выигрывают. Естественно, международный гроссмейстер это увидел и побил на f2. Белые бьют на h8. Ну и в партии Евгений ошибся. Он сыграл fg3 и повел шашку на h2. Белые играют hg7. Видите, нельзя ставить дамку, потому что белые просто сыграют на h8. И дамка черных будет поймана. Поэтому приходится играть, ну допустим, d 7 Белые играют на d4, выжидают. Ну, после хода cd6 Вилли разменялся, а b6. И как видите, черные никогда не смогут поставить дамку, поэтому э, Евгений здесь сдался. Но справедливости ради хочу отметить, что все-таки в этой позиции еще у черных была тяжелейшая ничья. Кстати, далеко не очевидная. В этой позиции надо было сыграть, именно поставить дамку на поле Е1. Ход кажется несуразным, потому что у белых есть сразу же э, два хода чтобы поймать дамку черных. CB4 и CD4. Давайте разберем их оба. Если белые играют CD4, тогда черные бьют, ну, допустим, на F6 или G7. И после того, как белые бьют дамку и шашку, черные, видите, ловят дамку белых. Меняются 2 на 2. И здесь оппозиция в пользу черных. Белые победить не могут. Партия заканчивается ничьей. Если же белые делают более сильный ход CB4, Тогда черным надо бить только на c5. И вот здесь у белых снова заминка. Был бы ход черных, белые бы легко победили. Получился такой цукцванг, мини цукцванг. То есть очередь хода невыгодна. Ну и как бы белые не играли, все-таки черные достигают ничьей. Если просто сыграть на b2, то после разменов снова черные ловят, видите, дамку белых. И партия заканчивается ничьей. То есть так играть бесполезно. Если же белые играют, допустим, dc3, такое серьезное продолжение, тогда черные играют cd6 и грозят поймать дамку белых после d 5 Поэтому белым приходится отдавать шашку. Ну лучше всего сыграть cb4 и затем сыграть на c3. С идеей нападения на шашку f4, загнать ее на h2 и затем уже обрезать шашки черных по большой дороге. Но черные здесь... Достигают все-таки ничьей. Они играют dc5 и в ответ на нападение просто уходят на бортик. И здесь в чем смысл? Видите, нельзя играть на занимать большую дорогу, потому что дамка белых будет поймана. И белые здесь даже проиграют. А после хода на h4 вынужденного, тогда черные уже играют cd4 смело и партия заканчивается ничьей такие интересные варианты. Следующая партия. Белыми снова играл Вилли, черными Евгений. Соперником выпал следующий дебют. GH4, DC5, HG3, FE5. Вот такая жеребьевка. Обязательные ходы. Белые начинают окружение центра черных, CB4. Черным лучше всего разменяться, CD4. Ну и после b 5 Черные играют GF6, развивает свой сильный левый фанг. Здесь, конечно же, хорошо было за белых сыграть АБ4. Центр черных все-таки рыхловат. Видите, у них застряла шашка на H8. Шашка D4 будет подвержена окружению, поэтому преимущество здесь у белых. А Вилли в этой позиции разменялся bc 3 Это, конечно же, ошибка. Как сказал бы гроссмейстер Владимир Вигман, это экологический Неверный ход, <смех> разрушающий позицию белых. Черные, смотрите, тут же перехватывают инициативу, играют hg7 и грозят сыграть f4. Поэтому белым приходится уходить на бортик cb4. Да, черные активизируют свою бортовую шашку h6, играют g 5 Белые, допустим, играют dc3, и черные полностью оккупируют центр gf4. Приходится закрываться gh2, и черные смело активизируют и вторую. Отсталую шашку. А7. Играют АБ6. Но в этой позиции все-таки у белых была ничья. Надо было разменяться. cd 4 И побить с перебоем. Но здесь конечно позиция черных более приятная. За счет обладания центром. Белым надо уравнивать позицию. Но все-таки ничья была. А Вилли в этой позиции. Снова совершает ошибку. Играет ЕД2. Это уже фатальная ошибка. Здесь черные красиво побеждают. Они меняются, bc5. Ну и стоит простенькая ловушка. То есть на cb4 проводим комбинацию. Играем g 6 затем fg5, затем попадаем в дамки. Ну, еще до кучи бьем две шашки. И легко выигрываем. Естественно, Вилли заметил этот несложный ударчик и играет fe3, единственный ход. Тогда черные красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш за черных. Черные неожиданно играют ED4. Именно так. Видите, бел... черные грозят побить на B2, поэтому у белых единственный бой бить C на E5. Когда черные бьют две шашки, ну, после всех разменов они полностью занимают центр и выигрывают. В партии еще было D7, D3 размен gf6 hg3 cd6 ed2 bc7 gf4 шашки что-то у меня прыгают черные играют fe5 ну и видите приходится играть fg5 единственный ход тогда черные дальше идут то есть основная беда белых здесь это разрыв по флангам белые играют ef4 снова единственный ход и на нападение d3 видите Нельзя играть g6, потому что у белых не будет темпа для поимки дамки. Поэтому приходится играть dc3, единственный ход. Тогда черные смело идут в дамки и f2. Здесь Вилли еще посопротивлялся. Красиво отдал две шашки и напал сразу же на 2. цветноте конечно, может запутаться, но Евгений здесь провел тоже симпатичную комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти. Черные красиво возвращают две шашки белым, затем отдают еще одну шашку и затем проводят свой финальный удар с выигрышем. Именно так и закончилась партия. Так, следующий фрагмент партии белыми играл Вилли, черными Евгений. Ход черных. Здесь в этой позиции у черных есть два хода. В партии Евгений сыграл ED4, но был возможен ход f 7 Посмотрим их оба. После ED4 белые играют EF4, ну и нет простого нападения f 5 из-за хода GH2, и черным некуда ходить. Если же черные, допустим, жертвуют шашку, DE3, как и было в партии, играют CD4, здесь белые красиво побеждают. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь выигрывает э, контур удар или присоска. Это как раз вот стиль Евгения уже. <laughs> Вилли перенял. То есть играем смело DC3. То есть грозим побить на F6. Поэтому черным приходится бить на B2. Тогда белые играют BC5. Ну и постепенно побеждают за счет лишней шашки. Тут уже дальше можно не разбирать. Второй возможный ход был в этой позиции, ход f 7 Мне кажется даже более сильное сопротивление. Тогда белые играют GF2. И черным надо жертвовать шашку. Ну, CD4 жертвовать бесполезно и играть e 4 потому что белые просто разменяются Fe3. Ну и после вынужденного b 2 играют CB6. Да, черные ловят дамку белых. Видите, у белых здесь получается три лишние шашки. Они просто ведут шашки в дамки. Ну и здесь должны легко победить. Тут никаких затруднений у белых с реализацией нет. Но у черных в этой позиции есть более сильный план. Можно пожертвовать шашку в эту сторону и сыграть cd4. И здесь снова можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он далеко не очевидный. Очень красивая вещь тоже. То есть черные пожертвовали шашку. Мы возвращаем лишнюю шашку. Приходится бить на b6. И неожиданно сами жертвуем шашку. Играем hg7. Ну и уже скромно меняемся. И выясняется, что четыре шашки черных. Э, вернее, 4 шашки белых с легкостью справляются с 5 шашками черных. Черным остается только сдаться. Вот такая интересная позиция. Следующий фрагмент партии. Здесь уже э, Вилли Чинзеви демонстрировал чудеса защиты. Белыми играл Евгений, у черных очень слабая позиция. Белая игра от FG5, то есть гамбитная позиция, у черных, видите, переразвитие. Э, партия, что называется, висит на волоске. Черным приходится меняться, FG7. Обратите внимание, что надо бить только назад. Вилли побил правильно. Но вперед э, размен уже проигрывал. Почему? Белый играет, ну допустим, GH2. Ну и на ход GH6 просто играет HG3. Теперь бесполезно играть CB4. Поэтому э, черный играет FE5. Ну и здесь э, напрашивающийся размен ED4 все-таки ведет к ничьей. То есть черные пожертвуют шашку. И успевают пробежать по большой дороге. Здесь они достигают ничьей. Но белые все-таки могут победить. Вот такой симпатичный выигрыш. Смотрите. Играем GF4. Ну и на ход d 5 играем HG3. Черные еще сопротивляются. Жертвуют шашку DC5. И играют HG5. Но у нас шашка лишняя. Мы ее отжертвуем обратно. И играем d 3 с угрозой нападения g 4 Поэтому черные сами вынуждены напасть. Тогда отходим. Ну и на вынужденный ход CB6 или CD6, тут без разницы, уже играем ED4. Черным надо меняться, лучшего нет. Ну и тогда просто идем по центру. CD4, CD6, нападаем DE5, надо отходить, DC5. Играем EF6, ну и на ход CD4 ведем дамки, э, шашку в дамки. То есть видите, бесполезно играть DC3, так как белые поставят дамку. Ну и черные даже не успеют до дамок дойти. Она будет тут же поймана. Поэтому в этой позиции черные еще могут пожертвовать шашку. И сыграть hg3. Но белые здесь тоже побеждают. Они играют d 3 Ну и в ответ на ход h2 играют d 4 Точный ход. То есть затем ставят дамку на h8. Проводят шашку f4 в дамке. И создается известное окончание. Проводка шашки c1. Я уже довольно таки... Давно разбирал это окончание, так что кто не знает как здесь выигрывать, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, это окончание очень важное, его надо знать 7 шаших. То есть, разобрали, размен вперед уже проигрывает, надо бить только назад. Так и побил Вилли. Белые продолжают давление, играют Е4. Черные развивают свой сильный левый фланг, Ж6. Белые играют Ж2. Черная играет FG7. FG7 Белая играет DE3. Ну и на ход GH6. Белая играет CD4. Ну и все. Кажется, что черным уже остается только сдаться. Здесь есть три хода. То есть AB4. А, DE7. Ну и еще один ход. <попробуйте>, Попробуйте его найти сами. То есть смотрите. Напрашивающийся ход DE7 уже здесь проигрывает. Из-за несложной комбинации. То есть после размена... Пропускаем черных дамки. Затем э, э, отдаем еще одну шашку. Ну и затем проводим свой финальный удар. В принципе, несложная, но симпатичная комбинация. Естественно, так нельзя играть. После аб b4. Этот ход также проигрывает. То есть черные играют bc3. Здесь белым важно разменять шашку f6. Вот таким образом. Играем f5. Ну и на находится b2, играем f3. То есть, грозим сыграть Е4 и зафиксировать слабость черных на 6 Там легко выигранный эншпиль. Если же черные жертвуют шашку и нападают на нее, здесь единственный выигрыш. Надо вести э, шашку c 5 именно в дамки и затем сыграть ДС7. То есть, мы затем проводим шашку c 7 в дамке затем b 6 Ну и здесь создаются выигранные окончания. Они не такие простые, но углубляться в них не буду, потому что... Видео сильно затянется. Поверьте, это окончание все выигранное. Ну и наконец в партии Вилли обнаружил потрясающий ход, который был все-таки э, продемонстрирован в журнале Шашки 1988 года. Черные очень красиво добиваются ничьей. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за черных. Черные играют Fe5. Ошеломляющий ход. Куда бы белые не побили, черные достигают ничьей. Ну бесполезно бить на f6. Черные просто играют ab4, ну и затем проходят в дамки. Там у черных проблем нет. Если же белые бьют две шашки и играют fg3, здесь еще нужна небольшая точность. То есть надо точно сыграть dc7. Ну и партия заканчивается ничьей. А вот ход d 7 проигрывал из-за позиции. То есть белые менялись gf4. Я, кстати, друзья, как-то получил подобную уже позицию за черных и сыграл именно э, de 7 Так что видите, даже опытные игроки попадаются на эту мульку. То есть, ну и здесь, как бы черные не играли, белые занимают оппозицию. То есть, f6, допустим, e d4, hg5, fe3. Ну и на ход же h4 играем f4. Приходится жертвовать шашку и играть hg3. То есть, белые снова, видите, проводят Две шашки в дамке. И снова, друзья, создается проводка шашки c 1 Так что вот такое важное окончание. Кто не знает, обязательно посмотрите. Ссылочку я уже оставил. Ну и наконец, последняя партия на сегодня. Самая красивая. Вот такая жеребьевка дебюта выпала ребятам. Летающая шашка. То есть белая А3 улетела на h 4 Черная А6 улетела на А3. Ну и здесь на самом деле... То есть обычно мы развиваем свой сильный левый фланг. Здесь, видите, у белых и у черных наоборот сильный правый фланг. Гамбитные позиции. То есть черные сыграли же f4. Белые сразу же играют f5. То есть не дают сыграть f5 из-за удара e 4 И черные останутся с лишней шашкой. Но здесь можно было закрыться fg3. Можно было разменяться cd4. Но вили сыграл hg3. В принципе, так играть можно. Черные играют b5. Ну и на ход HG5 уже начинают развивать фланг. играют GF6. Приходится отходить GF6 и черные играют CB6. Но здесь также очень сильно можно было закрыться HG7 с преимуществом. То есть вместо CB6 можно было сыграть HG7 и на ED4 можно было разменяться в принципе вот таким образом. С более приятной игрой у черных. Но э, Евгений не захотел разменивать шашки. Ну и, кстати, не, не напрасно это сделал. То есть он сыграл именно cb6. Вилли уже играет e 4 Ну, как-то надо развивать свои шашки. И черные меняются назад. bc5. Белые играют f3 и черные играют a b6. Снова Вилли нападает, связывает шашки черных e 4 это не ошибка, друзья, это еще нормальный ход. Но вот после хода B7 все-таки Вили допускает неточность. Он сыграл d 3 В этой позиции белые еще могли достичь уравнения. Надо было четко разменяться DC5. Видите, на B4 бить нельзя, так как белые попадут в дамки, и поэтому приходится бить на D4. Тогда белые проводят размен 2 на 2. Ну и здесь на самом деле компьютер показывает, что у белых даже более приятная позиция. То есть у черных переразвитие, но правда у белых застряла шашка на один. В принципе, это интересная позиция. Можно играть за белых. Ну вот после хода d3 здесь уже часа, чаша весов все-таки качнулась в сторону черных. Евгений тут же разменивается Dc5 и бьет именно на фланг. Белые также меняются назад, то есть запасаются темпами запасными, извините за тавтологию. Черные играют АЖ7, ну и ловят, ловят белых на ударчик. То есть на fg 3 будет размен уже ab 4 и ab 6 ну и там преимущество будет у, белых, у черных. Поэтому Вилли играет ЖЖ2. Черные играют f 5 уже здесь развивает свой, э, уже видите, Позиция переменилась, здесь уже развивает сильный левый фланг. Ну и на ход hg3 играет gf6. Далее в партии последовало h 4 b 6 fg3. ну Естественные ходы, как бы тут все понятно. И черные делают точный ход dc5. Здесь у белых настали трудные времена. То есть приходится меняться назад, черные играют ed6 и возникает критическая позиция. В партии Вилли нашел точный план уравнения. Он разменялся сб 4 Отмечу зелененьким. А вот ход сд 4 уже красиво проигрывал. То есть это пошел э, как раз анализ Евгения Кондраченко. Он как-то на стриме всем нам показывал. Ну и пользуясь случаем покажу еще раз. Так Евгений выиграл у сильного э, якутского гроссмейстера э, Гаврила Колесова. То есть черные неожиданно играют аб4 и стоит простая угроза bc3. И черные останутся с лишней шашкой. Поэтому белым приходится проводить комбинацию. То есть bc3, затем d5 и затем fe3. Ну и как бы черные не побили, белые бьют 4 шашки. То есть отдали 4, забрали 4. Кажется, позиция ничего особенного, но на самом деле здесь у черных выигрыш. Играем dc7, точный ход. То есть, видите, на ход cd2 мы здесь красиво жертвуем шашку cb4 и скромно играем b2. Ну и как бы белые не играли, они здесь проигрывают. Есть два хода cb4 и cd4. После cd4 мы ставим дамку, приходится отходить, и затем скромно играем cb2. Ну и здесь белым остается только сдаться. Если же в этой позиции белая игра cb4, когда мы снова ставим дамку, приходится отходить. Нападаем сзади, приходится отходить. И обрезаем шашки белых по двойнику. Ну и снова белым остается только сдаться. Вот Такой анализ как раз вот Евгения Кондраченко. Но в партии Вилли почувствовал, что надо играть cb 4 и разменялся. Это точный ход на самом деле. Здесь еще у белых возможно ничья. Теперь черные играют d 7 То есть, обратите внимание, невозможные ходы АБ2 и ЕД2. Ну, тут простая идея. То есть, АБ2 или ЕД2 мы нападаем d 5 Ну и после того, как белые вынуждены закрыться, просто подрываем пункт Е3 и попадаем в замки. Тут, естественно, ничего сложного. Вилли это заметил. И он играет ФЖ3. Здесь уже за черных хочется сыграть ДЕ5. Но, как ни странно, этот ход проигрывает. Смотрите. Правильно играть именно CB4. А вот ход DE5 уже проигрывает. После DE5 за белых выигрывает присоска. Сейчас вот, друзья, разверну позицию за белых покажу. Смотрите. Белые неожиданно играют HG7. И выясняется, что бить на h6 нельзя из-за комбинации. То есть CD2. И белые остаются с лишней шашкой. После того, как черные поймают дамку белых. Белые здесь легко победят. Ну, допустим, gf4 и все. Можно сдаться. Поэтому черным приходится бить на c3. Тогда чер... Белые бьют на e5. Но эта позиция выигранная за белых. Смотрите. Тоже четко. b5. g4. Разим сыграть f 6 Поэтому э, черным приходится меняться. e 6 Тогда мы играем e 4 ну и на ход cd 4 а лучшего нет, играем ЕФ2. Ну черные думают, вроде бы ничего страшного, жертвуют шашку и грозят прорваться в дамки. Но здесь следует четкий ход АБ2 и ходить некуда, друзья. Выясняется, что ставить дамку нельзя. То есть на c 1 нельзя ставить из-за fg 3 а если черные ставят дамку на e 1 тогда белые красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Комбинация называется присоска или контур-удар. Опять же стиль Евгения Кондраченко, уже фирменный. <сорг sniffing> Играем FG5. И выясняется, что дамкой бить нельзя. То есть, если побить дамкой, тогда белые просто меняются BC3. И оппозиция 2 на 2 в пользу белых. То есть белые здесь побеждают. Если же в этой позиции побить шашкой, тогда белые играют bc3. Снова бить дамкой нельзя из-за этого варианта. Если, э, шашкой, о, если дамкой побить на b4, тогда белые здесь успевают провести все три шашки в дамке. То есть на b4 играем gf6, ну и на bc3 можно сыграть fg7. Ну и на e2 здесь играем точный ход hg5, то есть не даем обрезать нас по тройнику. Ну и белые проводят все три шашки в дамке и побеждают с помощью треугольника Петрова. Надеюсь, все знают, как выигрывать тремя дамками против одной. Если кто не знает, ссылку оставлю в верхнем правом углу, но надеюсь, что таких нет. Так. Ну и наконец. После dE7 FG3 а разобрали ход d5, проигрывает. Правильно играть cb4. Именно так и сыграл Евгений. Теперь белые играют GF4. И в этой позиции черные играют b5. И ставят белым ловушку, в которую и угодил Вилли. Здесь есть два хода EF2 и ED2. Оказывается, ed2 очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Очень нестандартный выигрыш это идея гроссмейстера Зиновия Цирика. Черные играют gf6, приходится бить на b2. И проводят комбинацию fg7 и dc5. Ловим дамку белых и сами попадаем в дамку, в дамки. Ну и на единственный ход ed4 играем дамкой на b4. То есть с идеей рано или поздно подорвать пункт c1. У белых единственный ход f 5 Тогда мы отходим fg5. Ну и кажется, что белые достигают ничей. То есть отдаем шашку вроде бы bc3. И играем d 6 Ну и все, кажется, ничья. Как тут выигрывать за черный. Но здесь черные красиво побеждают. Кто еще не нашел выигрыш, можете здесь подумать. Очень нестандартный выигрыш. Я, кстати, показывал идею выигрыша. С Иваном Смурковым у нас могла возникнуть вот такая позиция. Черная игра GF4. Идея какая? Если белая сыграет DC7 или DE7, мы играем Fe3 и успеваем побить две шашки белых. Поэтому белым приходится отходить. DC5. Тогда черные делают очень трудно труднонаходимый ход. Fe3. Непонятный ход. Ну... Идея такая, объясняю, то есть на de 7 или dc 7 тут без разницы. То есть в партии Вилли сыграл как раз ДЕ7 и черные провели комбинацию. Отдали шашку, ed 2 и затем сыграли АБ2. И красиво победили. Вот так, сплав двух идей. Сплав гросми... э, идей гроссмейстера Кондраченко и гроссмейстера Цирика позволил Евгению победить э, в партии. Причем очень красиво. Но если э, белые это все-таки замечают, отдают еще шашку cd2, тогда бьем именно на c1 точный бой, в другую сторону бить нельзя. Ну и снова э, грозит, видите, уже поддача cb2. Поэтому белым надо играть аб2. Тогда черные играют дамкой, на, нападают на шашку c5. Ну после того, как белые ее отдают, видите. Грозит нападение с поля d4. Поэтому приходится играть bc3. Когда черные играют дамкой на f4. Ну и после того, как белые ставят дамку на d8. Ну на f8, видите, нельзя ставить дамку. Потому что она будет тут же поймана. Деваться некуда. То есть тут уже э, черные побеждают. А отдавать шашку вот таким образом и напасть на нее нельзя. Потому что черные здесь могут даже просто закрыться. И видите, куда бы белые не пошли, допустим, заняли большую дорогу, дамка попадает в петлю. И черные красиво побеждают. Вот, друзья, это идея госмейстера Зимы Ацерика. Классик, бессмертная классика. Но все-таки в этой позиции белые могли достичь ничьей. Надо было точно сыграть Е в два. Именно таким образом. Евгений Кондраченко тут предлагает играть dc5, но там на самом деле ничего особо интересного нет. А я нашел вот такой интересный ход. Черные еще э, жертвуют шашку bc3 и играют b 4 и расставляют интересную ловушку белым. То есть э, неожиданно выясняется, что простые ходы, допустим, fg3 быстро проигрывают, несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают. То есть мы играем fg5, ну и на единственный ход g 4 просто играем f6. Ну и видите, несмотря на лишнюю шашку, белые проигрывают. Ходить некуда. Но здесь все-таки белых еще выручает жертва. HG7. Бьем вперед. Надо играть ED4. Тогда играем BC3. Ну и после вынужденного размена DC5 играем ED6. Ну и здесь еще в окончании можно подавить за черных. То есть у белых единственный ход DC5. Ну и здесь проще всего сыграть FG5. Ну, после постановки дамки на D8 единственный ход. Играем E2, G2. Ну, и здесь позиция еще у черных приятная. Можно подавить. Выигрыша нет, но шашка лишняя. Друзья, вот такие невероятно красивые, сложные идеи сегодня показал вам. Спасибо большое Евгению Кондраченко за материал. Это в основном все его идеи. Ну, немножко я дополнил своим анализом. Если вам понравилось данное видео, а я думаю оно не может не понравиться, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.